Во-первых, широкая береговая линия, не пляж, никакими волнорезами, никакими там непонятными строениями, здесь этого нет. Бассейн, сливающийся с морем. Здесь можно купить апартаменты от 10 миллионов рублей с ремонтом, с мебелью, с техникой. Ой, такой морской воздух! Вы когда-нибудь ощущали морской воздух? Тишина, море. Медитировать хорошо, шум воды успокаивает, говорят. Вот за это люди любят Сочи. Огромнейший привет, уважаемые друзья! Сегодня я нахожусь на пляже Лучезарного. Знаете, такой апарт-отель Лучезарный. Здесь можно купить апартаменты. Здесь я нахожусь. Сейчас я вам скажу. Видно вам не видно. 9 утра 22 октября. Вот такая вот у нас погодка в 9 утра 22 октября на пляже Лучезарного. Вижу, что тут у нас народу нету. Не видно. Пустой пляжик, можно сказать, один я гуляю. И очень яркое солнышко. Здесь вообще, на самом деле, если вы планируете э, отдыхать, например, отдохнуть, это апарт-отель лучезарный, он подойдет на ура. Или же вы планируете купить апартаменты жирные, классные, сочные, вот где нет волнорезов, где чистейшее море, то это здесь подходит стопудово на ура. Смотрите, во-первых, широкая береговая линия, не изуродованный пляж, никакими волнорезами, никакими там непонятными строениями. Здесь этого нет. О, в маске плавает человек. Я думал, что дельфин или кит этот сверху вот это вот, шебурызги какие-то выходили. Видите, нет, человек реально в маске плавает. Что он там ловит, чего-то там увидеть, хочет не до конца понятно. Здесь у нас, видите, ресторанчики современные, причем все очень приятно. И сейчас я еще доберусь до бассейна, до бассейна Лучезарного. утречка 9 утра, еще никого нет. Здесь, в общем, крутейший апарт-отель. Я так прибегусь скользь, показать в первую очередь, это моя задача, конечно же, пляж. Ну и немножечко по микроинфраструктуре. Здесь у нас работает круглый город, данный апарт-отель. Здесь у нас есть бассейны, детские места. Развлекательные места отдыха. И, конечно же, набережная красивая. Видите, прогулочная зона вот такая вот. Ну и ресторанчик лучезарный, сам собой разумеется. Ну и без вот этого басика, конечно, здесь было бы дело было немножечко не такое. Видите, это бассейн, сливающийся с морем, потому что он инфинити. Но ну, сюда я не пойду, иначе сейчас объявится охрана, и она меня просто выгонит. Выгонит по причине того, что. Ну, потому, потому, дорогие друзья, потому что это все-таки апарт-отель. А на территории апарт-отеля э, ну, нельзя как бы ходить и снимать гостей. Ну, так это у нас здесь не принято. Видите, как все ухожено, как все замечательно. И сильно я, конечно же, сейчас углубляться по территории пока не буду. А пойду и покажу вам все-таки сам пляж. Пройдемся по пляжу. Вот здесь мы можем купить с вами... Непосредственно в Лучезарном, это апарт-отель, реально крутой, очень дорогие друзья, интересный. Находится в тихом, спокойном месте, буквально в 20 минутах езды от центрального Сочи. Комплекс у нас лучезарный. Смотрите, как он оформлен, как он устроен. Здесь можно купить апартаменты от 10 миллионов рублей с ремонтом, с мебелью, с техникой. Есть как головной корпус, видите, есть трансфер, мужчина только что приехал, лучезарный, это у нас непосредственно 4 звезды, и вот множество парковочных мест, детские места отдыха, развлекательные площадки, и, конечно же, можно эти апартаменты купить себе, жить на постоянку, а можно купить и сдавать при помощи управляющей компании. Здесь зашла управляющая компания, причем все это сдается на ура со свистом. Где находятся еще апартаменты? Вот они, дорогие мои друзья. Конечно, цель у меня была показать в первую очередь пляж. Ну, давайте зайти, что ли, на строительный объект. Там тоже имеется бассейн Infinity. Не, не пойду я сегодня. Вот они. Дальше продолжение апартаментов. Они идут вот так вот. Туда, в ту сторону. Смотрите, какие классные альпийские горки. Как все застройщик делает, как все облагораживает. Камни, душевые, прогулочные зоны, натуральный насыпной песок. Видите, чтобы его не сдуло, э, застройщик, управляющая компания берет все это удовольствие. Видите, накрывает на зимнее время. Кварцевый песок, просто хочется сказать. Обратите внимание, он реально кварцевый. Такой мега какой-то интересный, мега прозрачный. Даже не буду я его вот так вот расходовать зря. Ну и, конечно же, душевые. Душевые работают. Хорошо, что отошел. Ее корни бабай, выключайся. Давай, так, все, пошел, это не я. Вы не видели. Я не специально, я не знал, что там вода есть. Что она там отключится? Да, все, отключилось. Так, у нас же обзор пляжа Лучезарного, да? Многие люди, вот у меня клиенты, например, говорят, мы остановились на пляже Лучезарного. Я говорю, ну что, молодцы на самом деле, что, правильно? Правильно сделали. Ой, такой морской воздух. Вы когда-нибудь ощущали морской воздух? Вот просто... А, кайф. Вот это еще не пляж. Здесь, как бы, да, это в стороне, а вот непосредственно на официальной части. Поэтому здесь валяются вот такие досочки. Но зато можно собрать их и сделать костер. Идемте теперь сюда. Такой морской воздух. По кайфу. И вот оно море и чайки вот так с утречка, здесь можно прогуливаться тишина людей мало только как говорится риэлтора в лице меня гуляют ну так вот у меня клиенты говорят мы остановились лучезарным я говорю почему вот я раньше не понимал они говорят во первых там чистейшее море действительно как бы да у нас вчера были дожди и исходя из этого, море немножечко мутное. А так здесь реально чистейшее море, хороший пляж, встречается песок, конечно, в основном галька. но и песочка здесь тоже достаточно, немножечко надо пройти вон в ту сторону. И благодаря этому у нас широкая береговая линия. Это вам не курортный городок и даже не центральный Сочи. И, конечно же, наша инфраструктура. Инфраструктура непосредственно самого отеля Лучезарный. Можно купить, как я сказал, здесь апартаменты для себя любимого, приезжать отдыхать или же просто выгодно сдавать при помощи управляющей компании. Причем сдается круглый год. Будете здесь? Ох, хочет меня волной отдать. Вот такой вот пляжик Лучезарный. Жаль, что, конечно, я здесь после дождя, а не, а не когда дождичка не было хотя бы недельку, здесь бы вы увидели чистейшее море, дорогие мои друзья. Вот за этим сюда и едут. За этим сюда и едут наши уважаемые отдыхающие. Реально. И снимают здесь. Вот в этом здании и в остальных апартаментах. Это все апартаменты. Все их можно взять, купить или же сдавать. Или самому отдыхать. Вот такой вот пляжик. Вот туда дальше, если что, это Лоо. Вот за теми металлическими конструкциями. Мы находимся, по сути дела, друзья, в Лоо. Даже вот отсюда, если немножечко вот так вот мы проедем, пройдем по пляжу, что проедем, мы увидим Аквалоо. Аквалоо уж знаете многие. Аквалоо, несмотря на то, что это советский такой аквапарк, он все-таки более-менее очень интересный. Смотрите, мелкая галька, она приятная. Ух, чуть было меня не намочило. Волна, тишина, море. Медитировать хорошо. Шум воды успокаивает, говорят. Но ну, мне лично нравится шум воды, это приятно. В октябре люди купаются у нас. Вот вам и Сочи, понимаете? Вот за это люди и любят Сочи. Нормальные, адекватные любят люди, а не с психическими отклонениями, а Тут всяких идиотов хватает. О, гули сачанские гуляют. Гуль -гуль -гуль -гуль -гуль -гуль -гуль -гуль. Гулю-лю-клюк-люк-лю-кур. Давай, давай, давай, да, семьки. Да, да, да. Давай, давай, гулик. Шел-шел, взял, навалил. Бестыжий Гуля. Гуля, сочинский, тыжи ты. Чего ты хочешь? Кушать нету. Не взял. Извиняй. Вон, второй идет пассажир. О, ладно. Вот а такой он пляжи колчезарный. Поэтому здесь люди реально любят из-за тишины, и из за уединенности. И все-таки здесь есть инфраструктура, приближенная, действительно, 4 свои звезды. Данный апарт-отель «Лучезарный», и, конечно же, за счет пляжа он вывозит на ура. И реально в последнее время это все, эта локация становится очень популярной. Очень популярной. Первый год, конечно, «Лучезарный» не очень хорошо себя показал по сдаче. Ну, в первый год обычно мало какой отель хорошо себя показывает с хорошей стороны, потому что о нем еще мало кто знает. А вот уже сейчас, вот второй год, Второй год функционирует непосредственно два года уже, да? Данный апарт-отель, он себя прям хорошо зарекомендовал. Смотрите, какая широченная пляжная зона. Здесь в лето все обустроено лежаками, зонтиками, бунгалами, местами отдыха. Ходят вам кофе разносят, алкаш-бар все работает. То есть пицца, мороженое, напитки. Ресторан, в котором проходит шведская линия. Туда люди в халатиках ходят круглый год. Туалеты, бассейны. Сейчас здесь у нас строится следующая очередь Апартата Лилочезарного. Там будет еще интереснее, там будет круче, чем на этих очередях. Поэтому, как говорится, дорогие друзья, все самое интересное у нас впереди. И будет еще интересней на территории. Так, там люди искупались, я пока туда не пойду, не буду ходить, не буду мешаться. Все-таки люди отдыхают, а я здесь... Со своей палкой буду ходить их снимать. Их телеса многим может не понравиться. Хотя многие из вас, я знаю, были бы не против. Так что, дорогие мои, кому предложение по апарт-отелю Лучезарному, напишите мне, дорогие друзья, на номер 8-918-880-0747. Я вам предоставлю всю информацию по данному комплексу. Будете здесь или жить со своими детьми, родителями, женою, или же... Приедете отдыхать, мне как бы без разницы совершенно, что вам больше нравится. Но зелени здесь достаточно, прямо у самого горя, тихое, спокойное место, смотрите, по европейским канонам, согласитесь. Мы как в Европе, а точнее, это в Европе как у нас, так что <с hyper embedded> у нас здесь просто класс. Дома всегда лучше, согласитесь, Латвизарный, четыре звездочки. Шведская линия, все как положено, бассейн, управляющая компания, фонтаны, большая территория, лучший пляж и, конечно же, Сочи. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Выбирайте, дорогие мои. Пока есть выгодные предложения. Апарт, отель Лучезарный. Забивайте в ЮДВ, пишите ЮДВ Лучезарный и увидите все самые лучшие предложения. Звоните, пишите, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайк. Тусите и отдыхайте на курортах Краснодарского края. Пока.